Боншух лизами! Здравствуйте, друзья! Люблю эти картофельно-кабачковые драники. Очень уж они нежные. В сезон кабачков их хочется готовить постоянно, ведь это, к тому же, совсем не трудно. Кабачок натереть на крупной терке, присолить и дать ему пустить сок. А пока натереть сырую картошку и поместить ее в воду на несколько минут. Лук я натираю на мелкой решетке, но это по желанию. Промытую картошку тщательно отжать. Кабачки тоже освободить от лишней жидкости. Добавить к ним лук, яйцо и перемешать всю массу до полной однородности. В этом рецепте я использую муку и крахмал. Вмешиваю их в картофельно-кабачковую массу. Солю и перчу по вкусу. Можно добавить чеснока и зелени. Жарю такие драники на растительном масле. Занимает это несколько минут. Откидываю драники на бумажную салфетку. Подаю со сметаной или молочным йогуртом с чесноком. Это объедение. Попробуйте приготовить и вы. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю. Бон аппетит и абьянто.